Короче, чтобы вы не воспринимали все, что бы здесь не происходило, будут какие-то печальные моменты, ну, будет неприятно, там девушка какая-то слилась, там что-то кто-то сказал, отвали, что-то еще. То есть вам больно, вам неприятно. То есть вы же понимаете, да, я хотел бы вам напомнить, что эта ситуация, допустим, то есть сами по себе ситуации, они нейтральны. Вы с этим согласны, ребят? Ну, то есть вы же, наверное, где-то об этом читали. То есть э, умерла бабушка, кто-то, блядь, там бегает на себе волосы, рвет, печаль, все там, горе. А кто-то говорит, о, классно, наконец-то сдохла, квартира моя. Ну то есть по сути ситуация одна и та же, вопрос отношения к этой ситуации. То есть ситуации сами по себе не окрашены ни в плюс, ни в минус, они нейтральны. Ни плюс, ни минус, то есть они, они никакие. Здесь идет ну ваша автоматическая какая-то, очень автоматичная, очень быстрая оценка ситуации. То есть это мысли. Причем мысли автоматические и быстрые настолько, что… Вы их иногда даже не замечаете. То есть ситуация произошла, не знаю, чувак наступил вам на ногу. То есть, и это в зависимости от того, что у вас в голове, какой у вас настрой, как вы относитесь к жизни, как вы воспринимаете мир. Если у вас есть там какие-то траблы, то вы тут же за доли секунд, вы даже не успеете это почувствовать. Вы почувствуете какой-то гнев, агрессию, негатив, расстройство, какую-то злость к нему. То есть здесь есть ваши мысли, которые и окрашивают эту ситуацию либо в плюс, либо в минус. То есть сами по всей ситуации девушка сказала, нет, девушка не дала телефон. Или там девушка наоборот дала. То есть как бы радоваться или грустить, это зависит только от того, как у вас в голове мыслительный процесс работает. И здесь уже получается ваша реакция. То есть здесь настроение, настроение, состояние самочувствия. Радость, не радость, как вы себя после этого чувствуете. То есть не может сама по себе вот эта схема без вот этого звена вызвать у вас какой-то негатив. То есть не может вас расстроить то, что девушка вам отказала, у вас не получилось сделать какое-то задание, она не дала телефон, там вы расстались, все что угодно. Само по себе вот это никак не может повлиять на ваше самочувствие, сделать вас там грустненьким и каким-то еще. Здесь еще раз, здесь есть только мысли, которые очень быстро и автоматически работают. Поэтому если ну, вы эту ошибку совершаете, а вы ее совершаете зачастую, это первая ошибка так называемая, то есть вы ее совершаете автоматично. Потом происходит следующий, а я вообще к чему-то это говорил, к чему тут какой-то был этот… А, про заболел, да, очень хорошая тема, то есть к тому, что здесь у многих из вас, не только у этого… Алексей, это все, у вас будут происходить какие-то штуки, нет-нет, ну не сегодня, завтра, может, у кого-то там ему покажется, у меня болит горло, у меня сегодня вообще там разбитое состояние Ваша задача за это не цепляться, ваша задача сказать себе, это вполне нормально, ну или там, я устал, блять, у меня нервное истощение, надо сказать себе… Это вполне нормально, потому что, ну, как бы, да, это стресс, я пришел на тренинг, я делаю херню, которую я никогда в жизни не делал. Для меня это непривычно, для меня это страшно, некомфортно и так далее. И вполне естественно, что мое тело реагирует таким образом. Ну, тебе, как врачу, наверное, вообще это вижу. Ну, как бы Понятно. Ну, чувак, сделай с этим что-то. И самое главное тут, как написано в Владимира Леви, «Искусство быть собой», по-моему, эта книжка называется, то есть там надо вовремя, прям в самом раннем каком-то моменте, на самой ранней стадии принять решение, либо я заболею, либо нет, например. Да? То есть он пишет, вот, я принимаю решение, вот внутренне прям сел, успокоился, сам себе сказал, так, мне сейчас надо пройти тренинг, мне сейчас надо выдавить и выжить отсюда максимум, я принимаю для себя решение не заболеть. Вот все, просто поговори с собой, да, типа тело, я тебя понимаю. Ты сопротивляешься, я все понимаю, там, ну, как тело само по себе не может ничего делать, мозг сопротивляется, да, и он посылает в тело какие-то сигналы, мол, давай горло, хуяк он там сидит на пульт нажимает, да. Так сейчас, Марк? Нет? Да. И суть в чем, что получается, здесь надо это воспринимать так, что, окей, я тебя понимаю, все нормально, болишь правильно, сам бы на твоем месте заболел, такая хуйня, бегаем к девушкам пристаем. Но сейчас нам с тобой нужно взять все за яйца и потерпеть, не болеть. Я принимаю решение быть здоровым. И тогда, когда ты примешь это решение, есть все шансы, что ты не заболеешь, что сейчас у тебя оно поболит, поболит, ты внимание туда направлять перестанешь и все. Люди что делают, как вот и подьякон этот, да? я его так называю, потому что он похож на папа. Был, вы его до этого не видели, меня. То есть он начал туда обращать внимание, да, и вот, блядь, горло, там все такое, и, конечно же, оно еще сильнее заболелось. Да, то есть он совершает вторую ошибку. Первая ошибка, она автоматична, эти мысли настолько быстрые, что вы не успеваете за ними следить. То есть и нужно как бы не совершать хотя бы вторую. А вторая ошибка заключается в том, что вот эту вот свою уже реакцию, неважно, там, психологическую, телесную, когда у меня начинает болеть горло, там, ноги, жопа, вы начинаете трактовать как истину, да, то есть вместо того, чтобы сказать, окей, я понимаю, что горло и все прочее, но это нормально, это естественно, вполне логично в этой ситуации, но мне нужно продолжать тренинг, все. Вместо этого люди говорят, что, ебать, я болею, ой, как мне плохо, и мне еще хуже, а завтра будет еще хуже, там, или, например, девушка меня послала, ну, да, это нормально, что она меня послала, потому я расстроился, потому что, ну, Неприятно, конечно, кому будет приятно, если девушка нравится, и я учусь, я расстроился, это вполне нормально, все. Но если вы будете говорить, что не, это вообще пипец, если я буду так каждый раз реагировать, у меня тут инсульт случится, не-не-не, я уже сегодня чувствую, у меня сердце колотится, так можно себя до стресса довести до больницы». Только стоит вам начать совершать эту вторую ошибку, ничего хорошего не будет. Ну, То есть как бы вы и телом загнетесь как бы, и не получите результат, и психологически вы себя очень сильно деморализуете. Поэтому если уж нет возможности повлиять вот на это, потому что оно очень автоматично, влияйте на вот это, на реакцию. Горло заболело, хуйня, таблетками закинулся, завязался, чай выпил, все нормально, как-то сделал то, что необходимо, пошел. Девушка послала, расстроился, посидел, пять минут простраивался, говоришь: блядь, это хуйня. Это нормально, я учусь. То есть разговаривайте с собой, ребят. Здесь понятно, вот что я хотел до вас донести. Поэтому, если у кого-то будет мысля, да, там, заболеть, еще что-то, вспоминайте про эту схему. Да. Парни, Парни, всем здорово. Всем привет. Прежде чем вы продолжите смотреть это видео, у нас есть для вас охренительное объявление. Послушайте. Мы приглашаем вас на тренинг Практика. Я уверен, ты уже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 Ссылка под этим видео в описании. Оставляйте заявку. С вами свяжутся, проведут собеседования, и мы вас ждем на практике. Это будет самые мы крутые ждем майские праздники. Только тебя. Все, пока, увидимся на практике. Это тоже офигенная информация, которая говорит Вова. Но в жизни зачастую все бывает намного проще. Вот этот чувак, он. Я уверен, что там все намного проще у него чем вот Вова сейчас Алеша, ну который не пришел, да, то есть заболел и не пришел. Я уже вчера а, замечал а, за вами и регулярно это замечаю за собой. А, в жизни ваш результат зависит от вашего выбора. Только вы выбираете, делать это или не делать, а, делать какой-то поступок или не делать. И результат как раз зависит именно от этого. Он просто сегодня утром проснулся. А, и у него был выбор идти или не идти. Вот какая разница, заболел или не заболел. Он от того, что сейчас не пришел, он что, выздоровел от этого. Правильно, ну, навряд ли у него там сейчас прошло там все температуры. Просто сидит и болеет дальше. То есть у него был выбор, например, болеть здесь. Он просыпается сегодня утром и выбирает не идти. Если бы он выбрал идти, он бы также продолжал болеть, но его бы мозг уже настраивался на оправдание его деятельности, которую он делает. То есть он идет и оправдывает, его мозг оправдывает, почему он идет. Его бы мозг сам ему говорил, почему он идет. Ему бы не надо было строить вот всякие эти схемы, Мозг бы ему сам сказал: Ты идешь, потому что ты сейчас можешь зайти в аптеку, ты сейчас купишь. Может быть, у тебя само пройдет. Даже если не пройдет, ты это справишься с этим. А если ты выбираешь остаться в постели или лежать, мозг тебе тоже абсолютно тебя оправдает, и мозг тоже тебе скажет, почему ты лежишь и почему это абсолютно да, логично. Почему ты это. Да, он выбрал. Если бы ему сейчас сказали: Слушай, надо дойти до неглинной 17, там миллион долларов лежит, забери его. Он бы такой. Да нет, болею, не пойду. Но ну, не было бы такого, понимаете? А самое крутое вот в вашей сейчас ситуации, что в этой сфере, в сфере с девушками, путь как раз намного короче до результата, чем до миллиона долларов. Никто вам не позвонит и не скажет: миллион долларов лежит, приди забери. Там надо очень много действий сделать, чтобы это получилось. Но это тоже результат выбора. А в этой как раз сфере путь до результата намного короче. Ты реально выбираешь, я выбираю сейчас подойти к этой девушке, вчера уже были, были такие ситуации. Нет, я не пойду, да она, наверное, не даст, иди, подходит, берет номер и все. Все, вот он уже результат. Потом просто сходит на свидание и будет секс. Вот уже минимальный результат уже есть. Короче, в, этот, в этом тренинге и на всю жизнь самое главное запомните, что весь ваш результат зависит от вашего выбора и он происходит ну, буквально ежеминутно. Ты каждый раз выбираешь прийти на тренинг или не прийти. Вы уже, кстати, ну, уже, э, на ступеньке, на которые 90% мужчин не доходят, вы уже на этом тренинге вы уже сделали выбор. Дальше остаются совсем маленькие выборы: подойти к девушке, Пармали, взять у нее номер. пришли, для меня это же очень о многом говорить, но вы реально даже вот те, кому вчера, вот там, кому-то из вас, вот, там, тебе там, красивая девушка, в первый же день, в первый же час дала телефон, там, ты там с ней стоишь долго, что-то еще там не уходишь, обнимаешься, не знаю. И то, я говорю, ну как, нормально? По-моему, тебе я говорю. Ну так. Так то что так-то опять, блядь? То есть вы, вы себя обесцениваете, то есть как должно было быть, да, чтобы было нормально, что она должна была там, это, Коллеги, а, кстати, да, да сейчас чел. пока не забыл. Да, то есть вы себя постоянно обещаете, да. порадуйтесь, чуваки, тому же скажите себе, я молодец, я прикольный чел, я вообще классный, да. потому что я приперся туда, куда меня отговаривали идти все мои друзья, блять, потому что им не нужно, чтобы вы, вот, не дай бог, сейчас стали общаться с жирными и стрёмными женщинами, да, там, а они же обзавидуются, понимаете. И все остальные об этом какого-то странного мнения, то есть а вы, вы сюда пришли, вы уже красавчики, ребят. Да, да кстати, когда мы задаем такие вопросы, что ну, ты подошел, познакомился, что произошло, как правило, начинают парни рассказывать, вот, как она себя вела, что она сказала, что не сказала. Она на самом деле это минимально интересно, и вам это должно быть минимально интересно. Самое главное, что вы сделали, нам вот это интересно. Мы хотим от вас услышать, да, я подошел, да, я сказал, что давай мне свой номер, и она дала. И, ребят, вы пришли сюда, значит, вы этот выбор сделали. Раз вы этот выбор сделали, значит, как понять вообще сделал, я выбор или нет. Получается штука такая. Если ничего не меняется, если действий нет, то значит, по сути, вы можете столько угодно сказать, что я выбрал вот это. Если действий нет, значит, нет выбора, ребят. У вас действие уже есть, вы здесь находитесь, вы сюда приперлись, причем половина из вас даже больше приехала из других городов регионов, то есть не просто там с соседнего подъезда пришли. Вы потратили время, силы, деньги там и так далее, то есть, соответственно, уже есть действие, все. По поводу выбора, вы сейчас должны для себя просто выбрать быть прежним, ну или там оставаться прежним там, и быть, не быть прежним, ну то есть, соответственно, что-то другое сюда, какой-то, не знаю, там, Легко общаться с девушками, легко общаться с девушками, легко, лост, стать лостом. Да. И, соответственно, что вы делаете? Либо вы, вот, вот вы, вы сейчас что выбираете на данном этапе? Вот это, дальше, ну, я думаю, смысла нет. Вы просто продолжаете делать то, что вы делали раньше, те ваши прежние рутины, которые были. Если вы выбираете вот эту штуку, все, вы на каждом шагу начинаете это продвигать. Вы реально начинаете просто об этом думать. Даже если вы думать начнете об этом, уже будет какой-то результат. Ну, сейчас... У вас, да, сейчас, у вас обязательно будут спады какие-то. Раз там первый спад, вы что-то там просели. Но если выбор сделан, по-честному сделан, вы все равно там проебетесь, не знаю, подепрессуете, неделю поболеете, устанете, раз, опять сюда. Опять какой-то спад, опять сюда. Но вы все равно будете, вы уже для себя решили, вы все равно будете вставать и вставать и вставать заново вот на эту проторенную дорожку. То есть и вы получите в конце концов этот результат. Его будет больше, больше, больше, больше, больше. То есть если вы не сделали выбор, ну тут говорить не о чем, да? Тут по поводу сделал, не сделал. Как раз надо зафиксировать свое внимание. Вам сейчас на слове сделал. То есть вам важно именно сделать. Как вы это... Просто многие начинают еще себя оценивать, там, достаточно хорошо быть, не быть прежним, они думают, что вот я сейчас должен стать каким-то вообще кардинально другим. Сейчас в эти 4 дня вам надо просто делать, а мы вас уже подрегулируем, подскажем, как это нужно, как, чем то почему. Приходите сюда, расслабляйте надо булки, ну, в том смысле, что примите как данность то, что это происходит. То есть это уже случилось, вы уже вписались, поэтому вам не надо здесь, блядь, где-то прятаться, вам не надо пытаться сделать на пол карася, просто, блядь, находитесь тут, находитесь рядом с нами, даже если вы будете находиться рядом с нами, просто физически. В любом случае, и вот так вот я буду идти, подумать, блядь, а чуть мы ходим просто так? Пойдем он к той даме подойдем. Ну, то есть я обычно так делаю. То есть для меня, чтобы я с вами как-то взаимодействовал, чтобы я вам помог, ну и у них также, только немножко свои какие-то эти способы. Для меня достаточно, чтобы я просто вас физически видел, как я делал и вчера, и сегодня, и завтра всегда буду делать. Я беру пару чуваков, говорю, пойдемте. Беру других пару чуваков, говорю, пойдемте. То есть и мы с каждым из вас позанимаемся. У нас были такие ребята, которые шли впереди, вот так вот и все быстрее, быстрее с бодрой походкой. Где он, блядь? Ты, я тебя вчера на этом на Никольской ловил, короче. Что-то вот идет, короче. Что идет, блядь? Я говорю, подожди, на самом деле просто. Может быть, он идет, потому что ему мешает вот эта толпа, он не хочет с нами ничего общего иметь, потому что он понимает, что мы ему мешаем. И в принципе, может быть. Может быть, потому, что он реально такой: так, все, я сейчас все зам сделал. Может быть. Но лучше, раз уж ты сюда пришел, да, как бы если есть возможность походить с тренерами, подходи к ним, то есть не отходи от них. Вот я тебя поймал, он пошел в, этот, в кафе за девчонкой, единственное, она номер не дала, да? Дала номер. А, дала она номер? Ну, вот которая в этот зашла в кафешку такая. Темненькая. Я тебе про ту говорю. Ну, к тому, что, ребята, не, не исчезайте хотя бы. Пусть будет, так доказательством вашего выбора, что вы уже решили быть другим. Физическое присутствие здесь, ребят, это уже хорошая такая, ну, сказать, хорошая часть. Не обязательно там делать все в одного, там, я должен сделать. Хоть что-то сделайте, ребят. Да. Я про спецназ. Мне сейчас слышно будет? Скорее сюда. Про вот это, то, что Вова все время на каждом Говорит, что, что, что я. Тут что вот в той ты ситуации, о говорил Вова, про, про то, что холодно, вы. Там, как, как ты говорил? Типа один, в общем, да, один человек. Один человек будет истерить, а второй будет ну, типа, мужественно с этим э, сражаться. На самом деле, нет, я не буду просто сидеть и думать: нет, мне не холодно, все заебись. Я, скорее всего, сделаю какие-то шаги, чтобы было тепло. То есть у нас реально были такие ситуации, когда выходишь в поля, реально холодно, вообще нету никакой еды. Я помню, мы приезжаем там. Да, в армии поля это. Но это да, это они обязательно поля это может быть лес, но это короче не, не постоянное место дислокации. То есть это может быть даже город. И там мы приезжаем, там есть уже отряд, который там двое суток сидит, и они реально ничего не ели. И они такие: мы там, блядь, пиздец, спецназовцы, мы, короче, без еды можем. Да вы долбоебы не спецназовцы. Мы приехали в первый же день, нашли там соседнюю, соседнее место, там была какая-то кафешка, мы просто договорились, чтобы у нас была эта бесплатно. Вот как делают. У нас оружие, да? У нас не было оружия, да? Короче, ваш, вы уже на тренинге, вы уже все в одинаковой ситуации. Вы, опять же, делаете выбор, просто походить, помучиться, либо да, помучиться, но подойти к девушке. Вам и так, и так будет стресс, вы уже его получаете, но получите вы уже, окунитесь уже с головой в этот стресс. Да, да, да сука, мне страшно, да, я сейчас подойду. Там главное, там, хоть я босысь, но сделаю вот есть такое. Вам уже в любом случае, в любом случае страшно, страшно всем. Ну, вы можете день. ходить вот так вот и трястись, либо можете подойти к девушке и трястись. Ну, вы понимаете, какой вариант все-таки лучше в итоге это будет? Вот, если вы уже испытываете какие-то дискомфорт, ну, испытываете его уже по полной, ну, и там, потом то, он то, уйдет. И Не и надо вот сидеть, сидеть и терпеть, понимаете? То есть, смотрите, многие из вас подходят, но ну, это так поначалу всегда бывает. Вот вы подошли, вам же страшно было, вы идете там. Так вы подходите, сейчас, погоди сделали что-то, привет, она прям такая стоит, улыбается, смотрит на вас. Ну, то есть и, и вы разворачиваетесь и уходите. Зачем было смысл подходить, терпеть этот стресс, да, если вам все равно было страшно, какая разница, так уж сделайте так чуть и так, подальше. А? И я реально много раз замечаю, когда чувак уходит, раньше время девушка поворачивается, думает, что Вчера что такое было. Да. Такой так, прикольный чел. Мы с тобой, мы и хотим. потом мы этих да. парней ловим, мы их возвращаем. И по факту получается, что потом им еще и там номер дают, и что-то ищет. Мы... Смысл был вообще, какой терпеть этот стресс на пол карася. Ну как бы уж... Еще раз, это то же самое, <кхм> что если получается, вы маленький ребенок. У меня, по-моему, в прошлой книжке такой пример есть. Ну как, как я себе это вижу. <к> Не, короче, мы когда-то, я и мой двоюродный брат спиздили у дяди Жигули девятку или 99-ка у него была, не помню, ну какая-то такая хрень. Он уехал, мы, короче... Да, называется, и... взяли до востребования. Да, взяли до востребования, пока его нет, и решили покататься. Вот, мы там слили бензин какой-то где-то, что-то заморочились. В итоге мы думали почему-то, что никто об этом не узнает, что об этом там узнала вся деревня, блядь. Но прикол был в том, что мы катались там, ну минут, наверное, там 30-40, не больше, потому что нам было сыкотно что ну вот... Если мы будем кататься 50 минут, там точно тогда нам дядя даст пизды, блять. Вот где наша логика была? Он уже, в принципе, мы уже накосячили, мы уже могли попиздюлиться. То есть и вот. Единственное, что дядя приехал только через два дня. Мы могли, блядь, сука, двое суток на ней кататься на этой машине. А мы покатались полчаса и как бы сдали тачку, блядь, полчаса. Ну, то есть мы воспользовались не, не на все 100%, а чуть-чуть. А в итоге последствия и ответственность так и так была. Ну, дядя нас пиздить не стал, но было так. Стремно, когда он шел, говорит, идите сюда, распиздяй. И говорит, выходите, выходите. Ну все, короче. Ну, да, так, тут... Если же вы, блядь, своровали эту машину, не знаю, ну, блядь, оторвитесь там по полной. Сбейте бабку, порвите ей сиську, не знаю, блядь, врежетесь в забол. Оторвитесь, чуваки, что потом все равно уж пизделей получать, так хотя бы было за что, понимаете? Ну, а тут... Для вас еще будет сюрпризом, что так-то пизделей, оказывается, и не получается Самое получить, интересно. да? Девушки нормально реагируют, там, как минимум нормально, а некоторые даже и позитивно. Вообще офигели, еще и улыбаются ходят. У кого был вчера момент, ребята, что какой-то взрыв мозга, что из серии, «блядь, такой может быть, что типа что так легко или там и это, и это я сделал? Ну то есть кому-то из вас вчера дали посмотрели, номер посмотрели. или отреагировали хорошо? У кого было такое, ребят? В чем это заключалось? Вот Ничто не предвещало беды, да? Она раз и улыбается, а что-то. на гитаре она просто стояла подошел сказал привет дотронулся она ну, развернула ее говорю классно танцуешь она стояла что она танцевала, и смотрю у нее руки синие она замерзла говорю, ты не ты что она уже говорю ты синяя девочка пойдем с тобой ну, пойдем пообщаемся ну, зайдем куда-нибудь в теплое место выпьем кофе она ну вообще ну, то есть без сопротивления без ничего говорит да пойдем а у тебя не было ощущения что ну где подвох то не что они договорились шамшурин дал ей 500 рублей блин. ну и, и просто зашли попили купили. кофе пообщались и она говорит я здесь просто бегала ну, спортсменка туда сюда и ну, взял телефон и договорились ну круто. Ну а <свят> чем было приятной неожиданностью, что она без так легко пошла с тобой, Без, без никакого сопротивления, <свят> без никаких… Почему это может быть такое? Наверное, это нормально. Я думал, ты сейчас скажешь, ну потому что она там, такая, то есть я хочу, чтобы вы в этот момент понимали, что может быть потому что вы нормальные чуваки сами по себе, и некоторым из вас просто надо начать хотя бы делать шаги. Женщины не будут сами на вас накидываться. Иногда нужно просто понять, что, блин, дай-ка я пойду попробую. Чувак, молодец.